Всем привет, друзья! Вы на канале Toys&Dose И меня зовут Ирина я, как всегда, ору. Рестарт Всем привет, друзья! Вы на канале Toys Toys&Dose и меня зовут Ирина И у меня для вас очень важные новости Но для начала я бы хотела Извиниться перед своими подписчиками Простите меня, пожалуйста, за мое долгое Придолгое отсутствие Я обещаю такого больше не повторится. Это было связано с нашим переездом. И, к сожалению, у меня за этот период очень заболелся. Ну, вы знаете, что у меня есть ребенок, да. Но сейчас у нас все хорошо. Все живы, здоровы. И поэтому с возвращением! Релакс. Так, сейчас я всю лазу знаю. Ну все, я мигом туда и обратно. Киева Как уезжает? Куда уезает? Зачем уезжать? Киев, конечно же, в Киев! Ведь в Киеве 9-10 июня состоится грандиозный фестиваль. Видео жара. Это супер-мега крутая тусовка. На этом фестивале и сделать с вами кучу-кучу кучу супер видов фоток а билеты на суперскую видео жару можно приобрести по ссылочке она находится внизу в описании под этим видео переходите чтобы мы с вами встретились познакомились пообщались и провели отличное время итак новость номер два, два. два. два. На 100 тысяч подписчиков! Правда на канале уже 267 тысяч подписчиков! И это все благодаря вам, мои хорошие! Только благодаря вам! Я хочу сказать спасибо вам огромное за то, что вы есть, за вашу грандиозную поддержку, за ваши лайки и за ваши просто сногсшибательные комментарии! Спасибо вам большущие прибольшущие! Я вас очень сильно люблю и обожаю! И вы мне самые-самые лучшие! Ребята, давайте сделаем так, чтобы нас был уже целый миллион! Для этого поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями. А друзья со своими друзьями в соцсетях! Ну и, конечно же, друзья, как же может быть канал Toys and Dolls и без лол-сюрприза? Распаковки сегодня не будет. Я хочу подарить этот шарик кому-то из вас. И для того, чтобы его выиграть, вам нужно быть подписчиком моего канала, ну или подписаться, если вы еще не подписаны. Поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях, поставить лайк и, конечно же, написать любой комментарий. Итоги этого конкурса будут 5 июня, во вторник. Ну что же, я желаю вам всем удачи и обязательно верьте в себя, это самое-самое главное. И, конечно же, надеюсь увидеть вас на фестивале Видео Жара. Я очень хочу с вами познакомиться. Ну и, конечно же, до встречи. Чао-какао!